путь – это путь, когда ты находишься в постоянном развитии. А потом в какой-то момент что-то пошло не так. Кредиты неудачные какие-то сделки, мошенники. Мы жутко ругались с моим партнером по бизнесу. Надо как-то выкручиваться. Позвоните сейчас прям своему другу и скажите, «Братан, пойдем заниматься бизнесом, а?» Меня зовут Евгений Якунин, я родом из Краснодарского края. Сейчас я занимаюсь развитием группы компаний своих с помощью своих навыков программирования. Мое главное увлечение, которое меня преследует с самого детства. Когда как раз мне было 12 лет, мама меня отвела в библиотеку, и на полке я увидел книгу «Бесик – это просто». Прочитала, она меня полностью захватила. И меня заинтересовали компьютеры. Я из очень бедной семьи, и получается, что для того, чтобы купить компьютер, мне нужно было где-то искать деньги. И в 12 лет я начал продавать жвачку, то есть ездил на электричке в город, и потом в школе продавал. Чуть не выгнали за это школу, но это позволило купить компьютер. И в 12 лет я начал программировать уже. После школы я захотел поступить в военное училище, как в школе, так и в училище мне вот это хобби программировать помогало. Вот с детства хотелось свой бизнес, то есть финансовой независимости. Этот навык мне помогал, это движение, двигаться вперед, как раз стимулировало добиваться новых высот. Работал инженером МТС и решил создать свой бизнес. Я сделал сайт в Ворде, разместил картинки домов. Таким образом началась моя архитектурно строительная компания. Я рекомендовал услуги архитектора и на этом начал зарабатывать. Через год я начал другой бизнес уже, кофейную компанию открывал, потом не смог остановиться. То есть постоянно запускал, запускал, запускал. В один прекрасный момент я решил запустить 100 бизнесов за 100 дней. Когда я начал показывать, что я делаю, делиться в соцсетях, люди начали ко мне обращаться и говорить, о а мне запу запусти бизнес в интернете. Вот таким образом... Появилось у меня маркетинговое агентство, которое как раз помогает предпринимателям привлекать клиентов. Работает сейчас три бизнеса, да, но хочу сто запустить. Понял, что моя сильная сторона это запускать быстро, то есть я делаю это за несколько часов. Не сразу все было так хорошо и сладко. Это минус четыре с половиной миллиона. То есть вот эти все кредиты, которые там неудачные какие-то сделки, мошенники какие-то, которые были на пути, которые хотели завладить моими деньгами, привело как раз к такому долгу большому. Когда я зарабатывал, 50-100 тысяч рублей и думал, ну все, теперь я буду работать на эти долги. Я решил выписать все свои долги в Excel и постепенно, там, за полтора года рассчитался, и потом уже провалов не было. То есть дальше я уже постепенно, поступательно двигался вперед. Сейчас доход порядка 500 тысяч рублей. Амбиции очень большие, То есть хочу дальше достигать новых целей, новых высот. Совет начинающим предпринимателям отключить перфекционизм, чтобы какие-то первые ключевые действия были сделаны в этот же день. То есть не откладывать на завтра, а именно стартовать вперед. Меня зовут Петр, мне 26 лет, я предприниматель, родился в городе Нижний Тагил, но еще вместе с родителями приехал в Москву достаточно давно еще, там, до школы. Бизнес достаточно разнообразный, но основная история – это развлекательные центры, где основным аттракционом является лазертак. Как пинбол, только лазерными лучами в специально оборудованных лабиринтах. Поучась на втором курсе института, пошел работать аниматором. Развлекательный центр, небольшой, районного масштаба. Проводил праздники, но буквально за год дослужился до директора после чего, в общем-то, мне дали в управление аттракцион, собственно, лазертаг. Работали там с командой и увидели перспективу. Мы грамотно раскрутили аттракцион, увеличили его выручку в три раза. И после этого как бы поняли, что, что нам мешает открыть свои такие лазертаги. Написали бизнес-план, нашли инвестора и, в общем-то, теперь занимаемся этим уже со своей сетью. Упор всегда на услугу. Это, в общем-то, наверное, дало возможность успешно на московском рынке конкурировать не было масса, они все связаны в основном с неопытностью. Никто не подсказывал, никто не помогал, принимали решения самостоятельно. Естественно, фейлов, ошибок было... ну очень много. На этапе строительства не учли там нюансы с пожарными сигнализациями прилетело, были и моменты, когда была задолженность по аренде, бизнес сезонный, то есть каждое лето оно, в общем-то, надо как-то выкручивать. Придумывали какую-то дополнительную движуху, и выездные праздники с аниматорами, и просто какая-то что-то новое, были проблемы, серьезные проблемы, но всегда выходили с ним с высоко поднятым носом. Это инвестиции, заемные средства участвовали. На первоначальном этапе мы занимали деньги для рекламных кампаний. То есть ну, финансирования не было никакого. Даже работая э, на других инвесторов, они деньги не выделяли, чтобы показать результат. Там тратили свои деньги, брали у родителей. Были веселые времена. На сегодняшний день в целом у компании оборот под 25 миллионов в месяц. Личный доход не очень большой, так как все в основном отдается инвесторам. В целом сейчас в основном вкладываем. Вложились в разработку своего собственного лазертак-оборудования, и теперь она не уступает по функционалу зарубежным, и мы выходим с ней на рынок, начинаем продавать уже лазертак-оборудование. Очень сильно варьируется из-за ну, из, из сезонности, но порядка 5-7 вот вот, со всей сети э, в месяц чистыми получается. Вообще бизнес начинался в 20, но он начинался с ивент-агентства. Эта история длится уже пятый год, то есть пять лет. Если бы я вернул все назад с тем опытом, который есть сейчас, я бы ряд ошибок не допустил. На этапе строительства новых центров самые серьезные ошибки были допущены, из-за этого инвестиции в эти центры выросли, выросли там, процентов на 30. Это первая маска, маска Бэтмена, в которой я начинал работать аниматором много-много лет назад. То есть вы видите, с чего все начиналось достаточно примитивно и несерьезно. Сейчас наши аниматоры в наших центрах работают уже в более серьезных репликах оригинальных шлемов из «Звездных войн». Меня зовут Мигель Дарья. Мой родной город Ростов-на-Дону, сейчас я живу в Москве. Я помогаю невестам готовиться к свадьбе самостоятельно. То есть у меня сервис самостоятельной организации свадеб и онлайн-школа для невест. И все это носит большое название The концепт свадебная концепция. Я начинала, естественно, со своей собственной свадьбы больше пяти лет назад. Потом я прошла путь свадебного организатора и поняла, что мне очень мало того масштаба, который я получаю, работая в своем агентстве или на, на кого-то в агентстве. И мне захотелось большего масштаба. Мне, наверное, всегда будет мало, потому что я понимаю, что огромные перспективы есть в любом бизнесе. Пришла идея переложить все свои знания в онлайн-продукты, которыми можно пользоваться удаленно, которыми можно пользоваться через интернет. И вот это вот мое желание масштабировать проект как раз породило 90% продуктов сервиса в формате онлайн. Мне очень хочется помогать большему количеству людей. И я понимаю, что этот период в жизни, он так или иначе есть у каждого человека, и он может быть либо сложным и напряженным, либо классным и комфортным. В моих силах сделать его классным и комфортным для всех невест в нашей стране. Первые большие сложности и задержка в старте проекта была, когда в какой-то момент работали не те люди, которые давали не тот результат. Сейчас тоже моя победа, что у нас в команде работают яркие, энергичные люди, которые горят проектом, которые работают точно так же, как я, 24 на 7. Деньги, которые были инвестированы в проект, это та сумма, которая была мной заработана. Мы просто вместе с мужем решили, что ну, очень здорово ее инвестировать, тем более есть идеи, есть план развития, весь путь от начала за рождением, деятельности с проектом и до полного старта это было 400. Половина была потрачена как раз вот на этот опыт, когда я искала команду. Для меня гораздо интереснее и понятней. Теперь работать с теми людьми, которых действительно мне удалось найти таким опытным путем. Я считаю, что, наверное, самый большой успех – это количество пар, которые пользуются продуктами сервиса, и их с каждым днем становится реально больше. Мне нравится, что это рынок, который не истекает, потому что каждый год появляются люди, которые хотят жениться и хотят сделать этот процесс комфортным и интересным. За первые месяцы наш проект приносит 200 тысяч в месяц. Мы понимаем, что это только начало и дальше открываются огромные горизонты. Мое самое главное вдохновение и источник сил – это мой муж, который тоже занимается предпринимательством и своим примером, поддержкой меня эмоционально, он меня очень классно заряжает. Предпринимательский путь – это путь, когда ты находишься в постоянном развитии, получать больше знаний, получать больше погружения в тот или иной проект и не лениться, потому что порой можно быть гениальным человеком, но лень убивает многие классные проекты. Меня зовут Дмитрий Романов, мне 22 года, я сам из города Стерлитамак, это в Башкирии. Сейчас у меня несколько бизнесов. Основные – это сеть магазинов товаров для плавания и триатлона и также мы занимаемся построением отделов продаж в компаниях. Я всю жизнь занимался плаванием, ну, порядка 10 лет. Когда начал читать там бизнес-книги, проходить тренинги, все говорили о том, что нужно заниматься своим любимым делом. А в это время, там примерно в 17-18 лет, мы продавали интернет по квартирам с партнером моим будущим, стучались в дверь и продавали услуги интернета, телевидения. Все твердили, занимайся любимым делом, занимайся любимым делом. Я думал, ну типа плавник, как можно на нем зарабатывать? Кто это будет покупать? Там товары для плавания? Ну, как бы, ну нет. И школу плавания. Я же не тренер, я же просто спортсмен. Потом я все равно это отложил как-то идею, и мы начали заниматься услугами там, контекстной рекламы, созданием сайтов. Мне это очень не нравилось, и примерно через полгода я себе там, точно сказал, что я так или иначе буду заниматься именно своим любимым делом. Неважно, сколько я буду на нем зарабатывать сначала, примерно в декабре 2000... Там, 2014 года э, мы создали сайт там, для товаров для плавания и триатлона, и, получается, запустили на него трафик и начали получать первые там, лиды. Мы решили открыть магазин товаров для плавания в Санкт-Петербурге, сняли шоу-рум и поняли, что, по сути, денег на аренду квартиры у нас нет. Что нам, по 18-19 лет, решили жить с партнером прямо в магазине, и на протяжении 5 месяцев э, мы прям там ночевали. У нас были 100 тысяч рублей у партнера, и 180 тысяч мы заняли, там мы заработали больше денег переехали в центр города и <смех> смогли снять квартиру <смех> и переехать в Москву для того, чтобы открывать свои новые магазины и э, школу плавания Через два года э, я начал заниматься построением отделов продаж компании. Оказывается такая ситуация, что даже у крупных компаний не так все хорошо с продажами, как казалось бы. Вот когда приходишь, там компания, которая делает там полмиллиарда выручки в год, а у них сидит там три менеджера по продажам, которые делают три звонка. И, конечно же, просто с помощью обычных инструментов можно им помочь. Ну и, соответственно, сейчас я занимаюсь этим. И сейчас вот мы делаем еще третий проект, школу спорта, где мы обучаем тренеров, спортсменов, олимпийских чемпионов, капитализировать свой бренд, капитализировать свои навыки и открывать свои спортивные школы, хоккея, футбола. Футбол, тенниса и так далее неудач очень много сейчас уже наверное не обращая внимания сначала не хватало денег опять же на аренду самого магазина да делали скидки да там нашим покупателям для того чтобы заработать денег и заплатить за них за аренду иногда зазнавался да там у меня была корона когда в два дня просыпался и кричал на команду почему там роста продаж нет это тоже можно считать неудачей да что я условно там профукал 2-3 месяца когда вставал там в два дня в любой там неудаче есть там свои положительные Моменты. И это как бы не просто красивые слова, а так и есть: да, что из всего этого можно вычленить там успех, там ну, что приведет тебя дальше к успеху. Сейчас я зарабатываю там полмиллиона рублей, там 500 тысяч в месяц. Следующая, да, планка зарабатывает там 3 миллиона рублей в месяц. Но вот сейчас я нашел там один из бизнесов, да, такую одну из моделей, которая очень хорошо масштабируется по миру. Поэтому я и буду развивать все эти три направления. Я вот с собой принес как раз таки э, фотографии наших магазинов. Наверное, когда я был там, 17 лет, 18 лет, я мечтал, чтобы у меня были такие магазины. И для меня это очень такой важный, один из важных таких пунктов. Когда... То, что я замечтал, стало реальностью. Предпринимательство – это, по сути, самая потрясающая штука, которую вообще человек может делать. Никто не ограничивает тебя, ты сам просто своими действиями делаешь чудо. Не чудо приходит, а ты сам лепишь свое чудо, да, просто ежедневными действиями. И поэтому вот для меня это важно. Меня зовут Анна Лысенко. Я фитнес-тренер, нутрициолог, это специалист по рациональному питанию. Я из Москвы, занимаюсь бизнесом, потому что фитнес-тренер, нутрициолог – это специализация, а род деятельности все-таки предпринимательство. Ну, моя история нетипична, потому что я была унылая домохозяйка, была такая немножко полноватенькая, и муж как-то сделал мне замечание про то, что я выгляжу не очень, и мои подруги тоже выглядят не очень. Я пошла заниматься фитнесом, похудела, похорошела и поняла, что о, а мне это нравится, потому что в юности я занималась спортом, я вообще-то мастер спорта международного класса, я двукратная чемпионка Европы по Таэквондо. Я обнаружила, что огромное значение в фитнесе имеет питание, что если даже вы тренируетесь, но при этом вы едите МакДак, то какого результата у вас значимого не будет. Ну а после того, как я закончила обучение нон-трециолога я решила э, развивать свой инстаграм в процессе развития инстаграма я поняла что у меня достаточно много заявок много клиентов что я уже не справляюсь потому что я работала просто с утра до вечера а зарабатывала ну скажем так не очень много мне хотелось конечно выйти на более высокий уровень дохода и тогда я решила что мне нужно масштабироваться и сделать групповую программу набрать э, уже сотрудников персонал сделать свой отдел продаж а, Ну, основная неудача была пожертвовать в том, что мы жутко ругались с моим партнером по бизнесу, мы в итоге расстались, вот. но я приобрела просто бесценный опыт. Я поняла, что подошла уже к какой-то черте, за которой нужен рост, а если человек не хочет расти, с ним нужно уже расходиться, потому что уже не совпадают как бы, интересы и не совпадают цели. Фейл основной заключался еще в том, что, знаете, подходишь к 30-летнему рубежу и понимаешь, что у тебя ничего нет. Женщина выходит замуж молодая, рожает детей и понимает, что это не самоцель. Если у женщины есть хоть капля мозгов в голове, она не будет хотеть только сидеть дома с детьми, вытирать сопли, стирать там пеленки и так далее, да, ей захочется чего-то своего. Конечно, все трудно, трудно и быть домохозяйкой, у которой ничего нет, потому что ты чувствуешь себя просто никем, работа на малооплачиваемой работе в том, в том числе, трудно быть бизнес-вумен, которая там зарабатывает миллионы, потому что, опять же, планка очень высока. Ты уже думаешь, а хотят ли люди общаться со мной, потому что я более-менее как бы известный человек в своей в своем кругу, или они хотят общаться, потому что я им интересна. Uh, big reason why uh, – наверное, это созидание. То есть своей деятельностью я хочу улучшать мир. Это архиважно, не просто заработать, не просто поднять бабла. Меня зовут Константин Миланич, я из Москвы, занимаюсь с 2009 года сертификацией, а с 2017 мы начали свое собственное производство уникальных детских спальных мешков. Для детей, которые можно брать в путешествия, в которых можно спать в кроватке. Ну, такой уникальный новый товар, которого еще нет. К этому бизнесу пришли очень просто. Мы увидели это в Америке, были небольшие конкуренты в России, попытались у них купить этот продукт, у нас это не получилось. Когда в итоге мы смогли с большим трудом его заполучить, оказалось, что нас полностью не устроило качество, что мы его проверили так я для своего ребенка покупал, проверили в собственной лаборатории, оно не устроило нас полностью. И решили сделать свой продукт новый, высокого качества. На старте было 150 тысяч, мы их взяли из другого бизнеса, но из основного сертификации, и начали развивать новый. Неудач было много, неудачи были с поставщиками материалов, когда на испытания нам дали один тип материала, а поставили совершенно другой по качеству материал. Неудачи были с дизайном, то есть были куча попыток отрисовать, в итоге получалось плохо, с фотографом, который, фотографами, которые снимали контент неправильный, и неожиданно с конкурентами которые смогли в разгар новогодних праздников самый пик продаж заблокировать нам Инстаграм. И у нас провалился самый-самый продажный декабрь месяц. Вот это было самый, наверное, такой большой провал эпичный. Цели, горизонты сейчас, это мы готовим собственную франшизу, выбрали подрядчика, который готовит нам это. То есть мы хотим открывать торговые точки, хотим открывать их во всей России. Сейчас мы ведем переговоры с крупными правообладателями, чтобы мы могли делать наши спальнички с героями мульти, мультипликационными. На прошлой неделе мы провели, считаю, удачные переговоры с компанией Disney. Также у них они правообладатели Marvel, Lucasfilms. И я думаю, что скоро у нас будут товары с их символикой. Зарабатываем сейчас порядка 300-500 вот на этом бизнесе. 1000 Тысяч. да, рублей в месяц. Меня зовут Савель Ленивин, мне 22 года, я из Ульяновска, и моя ниша – это индивидуальный пошив мужских костюмов, сорочек, пальто, ленивин сьют. Как пришел? На самом деле это не было так просто, что я проснулся, и я захотел шить костюмы на заказ. Начинал я вообще с производства наклеек. Меня, откровенно говоря, задолбало то, чем я занимался, потому что единственное, что мне нужно было – это деньги во всем, в любой из ниш. Мне было все равно чем заниматься. Я задался, чем бы мне нравилось заниматься, что бы я хотел бы делать другим людям. И подошел к своим пятерым друзьям, узнал, в чем я эксперт для них, чем я им могу помочь. Трое из пяти сказали то, что классно было бы, если ты нас одел. Я тогда задумался. Раз. Потом начал у себя в компьютере смотреть папки, там еще с самых-самых ранних годов школьных, что я больше всего коллекционировал. И оказалось то, что фотографии с луками различными, ну, там мужик в костюме классно, там с джинсами. И когда я посмотрел заново на эти фотки, меня аж дрожь пробрала. Ну, то есть, насколько в памяти это все сохранилось, я подумал: точно нужно костюмом заниматься. Начал ходить по Цуму, смотреть вообще, из чего сделаны костюмы. Начал искать э, портных в Москве. Просто обзвонил все Авито, все сайты, которые были в выдаче. И начал с ними знакомиться, предлагать: я к вам привожу клиента. Если у нас все с ним срастается, все получается, вы мне. Платите там определенное количество процентов. И я начал всем своим друзьям рассказывать, что я шью костюмы. Говорил то, что вот шьет там таким-таким известным людям. Ну, само собой, они говорили, вау, круто. И по себестоимости начал шить своим друзьям. У меня ушло около, наверное, года. Вот с момента, как я подумал, до момента реализации полностью шоурума. рума Ах, их было очень много. Первый, это было серьезным потрясением для меня. Как раз таки я взял заемные средства. 600. 8000 рублей, засунул их на биржу, обыкновенную, вот долларовую. Я не знал, как она работает, то есть через Киви там загружал по 15 тысяч и в общем как бы все шло хорошо, а потом там за час с большим плечом просто прогорела вся сумма и я полгода не говорил человеку, у которого взял деньги. Это было первое потрясение, второе было как раз таки совсем недавно, оно связано с криптовалютами. Идея была такая, я хотел как раз открыть индивидуальный пошив, мне нужны были средства, чтобы открыть шоу-рум. Я решил взять в кредит 1 миллион рублей. После того, как я его взял, хотя раньше никогда не брал деньги в кредит, это было тоже для меня на самом деле таким челленджем. Я нашел параллельно еще себе инвестора. И у меня грузом просто лег этот миллион, потому что он мне не нужен был. И что вы думаете, я просто его закинул в криптовалюты. Тогда еще по 3000 я примерно заходил. И из-за того, что не был готов к таким деньгам, я не мог их просто так там оставить. Я начал торговать опять на бирже во, во второй раз. Торговал-торговал и наторговал за неделю минус 500 тысяч. Вот. А нужно было же выплачивать платежи, все эти кредитные, и я неделю, наверное, не спал. А потом получилось так, что я там до миллиона восемьсот обратно добрал, и благодаря росту того же самого битка, и благодаря тому, что я просто отпустил эту ситуацию и не стал лезть на биржу, и те заемные средства, которые брал, я их все погасил. А, план на год — это, первое, выйти на 1 миллион рублей чистыми, если в показателях. Задача по именно отшиву костюмов — это отшивать порядка 100 костюмов в месяц. Обязательно еще откроем еще одну точку в Москве, то есть их будет минимум две. Вопрос хороший. Я не знаю, что нужно, я скажу, что сделал я в свое время. Я посмотрел видео на телевизоре о том, как там, молодые предприниматели зарабатывают деньги. Я настолько с этим, и в тот момент я принял решение, что я 100% буду предпринимателем. Мне было, в принципе, все равно это было как развлечение какое-то. То есть не нужно воспринимать всерьез бизнес, как, как будто бы, если вы туда зайдете, у вас, ну все, у вас обратной дороги нет. Это не так. Вы просто занимаетесь своим делом. То, которое вам еще приносит, помимо там, удовольствия, еще и деньги. Поэтому, я считаю, все, что нужно сделать, это найти на самом деле человека рядом, с кем вы как бы разделите вот этот страх, ответственность, и с другой стороны, наоборот, будете друг другу вытягивать. Ну, потому что вдвоем всегда проще начинать, чем одному. И это как раз и правило команды, которое идет у меня на протяжении всей жизни. Позвоните сейчас прям своему другу и скажите, братан. Пойдем заниматься бизнесом, а? Меня зовут Сергей Барышников, мне 42 года, я из Москвы, и сейчас у меня бизнес это медиапроект bigpicture.ru. Когда я учился в институте довольно -таки легко давалось предпринимательство, то есть я зарабатывал на интернет-рекламе, и поэтому, когда я закончил институт, у меня даже вопрос не стоял идти куда-то в найм или делать свое дело. Взял у друзей несколько тысяч долларов, и открыл интернет магазин мобильных телефонов. Дальше пошло, поехало, и через три года у меня уже было там в компании работало больше ста человек. Мы отправляли телефоны, игровые приставки, автомагнитолы по всем городам России наложенным платежом. Выручка там в пике была полтора миллиона долларов в месяц. А потом в какой-то момент что-то пошло не так. Я погрузился с головой в операционную деятельность и прощёлкал тот самый момент, когда рынок стал трансформироваться, то есть маржа стала падать, крупные игроки вроде «Евросети», Связного стали идти по стране, и в результате он всё потерял. В 2005-2006 году я уже начал спасать то, что уже нельзя было спасти. Ну а дальше было несколько лет ада. То есть я должен был денег всем друзьям, бандитам, ментам, банкам. Были такие ситуации, что утром приходили судебные приставы, там арестовывали, описывали там последний чайник и микроволновку. Днем приходили какие-нибудь бандиты, говорят, что если денег не будет завтра, они там вырежут всю семью. А вечером могла быть ситуация, когда кто-то из друзей говорил, что ты вот мне не отдал денег, у нас испортились отношения с женой, и мы с ней разводимся. И было вообще непонятно, что делать. Устроился на несколько месяцев на один из развлекательных сайтов, чтобы понимать, как вообще работает этот рынок. В результате понял, что трафика дофига, а реклама стоит очень дешево. Мы создали свой сайт, новости фотографии Big Picture.ru, где забрали все самое ценное, что было на этих развлекательных сайтах. То есть начали агрегировать тот контент, который людям в офисах было не стыдно делиться и смотреть. Мы так спозиционировались, что мы работаем для аудитории 25-35 лет, которая работает в офисах. Соответственно, стали продавать рекламу несколько раз дороже, чем это делали обычные развлекательные сайты. Долгов больше нет. Тот бизнес, который сейчас есть у меня, мне позволил закрыть все вопросы. Когда был вот этот момент жопы, я бы один сам никогда бы не выбрался из этой ситуации. Меня вытащили только близкие люди, там, мама и брат, которые были рядом со мной. И я понимал, что если это не сделаю я, то у них вся жизнь будет испорчена. Потом появилась там жена, ребенок, и это дало еще дополнительный громаднейший мне пинок. Что-то делать, чтобы выбраться. У предпринимателя всегда бывают какие-то сложные моменты, когда... Потому что, блин, зачем ты в это ввязался? Все идет как-то не так. Ты вспоминаешь, что у тебя есть сын, что у тебя есть жена, что у них все должно быть хорошо, идешь и делаешь. Меня зовут Чеха Илья, я являюсь основателем и генеральным директором компании Моторика. Мы занимаемся медицинскими роботами. То есть я сам по образованию инженер робототехник закончил университет в Петербурге. Сразу после университета с партнером мы запустили проект по протезированию. То есть мы хотели сделать благотворительную акцию, показать возможности промышленной трехмерной печати. То есть мы на тот момент занимались роботами, аддитивными технологиями, то есть, вот всем на стыке современного производства. Увидели, в каком ужасном состоянии находятся отрасли протезирования, особенно детского протезирования в России, и решили, собственно, наш проект перевести из благотворительного в более системный, в коммерческий, и создали вот такую компанию, которая сейчас является в России лидером по разработке высокофункциональных детских протезов, сейчас мы делаем уже взрослые протезы. Когда мы начинали работу, я сам занимался разработкой всех изделий, протезированием, то есть мы с партнером работали с детьми, встречали, делали эти протезы, примеряли, ремонтировали потом, видели реакцию на эти протезы. Переломный момент у нас был, когда, с одной стороны, мы приехали в Петербурге в Центральный детский институт протезирования, который был всесоюзом в свое время один из ведущих, и увидели uh, тот уровень технологий из 50-х, 60-х годов, которые до сих пор используются, которые протезы могли получать дети до 16-18 лет. И это нас ужаснуло, то есть мы приехали туда все такие на 3D-сканирование, производство, аддитивка, робототехника, а там, собственно, old school, технологии 60-х, 70-х годов, uh, это был у нас некий сдвиг. И мы начали сами работать с клиентами, сами общаться с детьми, показали им возможности действительно интересного функционального протезирования, когда протез – это не медицинское изделие, когда он клёвый, он интересный, он выглядит как гаджет. То есть весь дизайн ребенок разрабатывает сам, весь функционал ребенок выбирает сам. И с таким протезом он чувствует себя действительно неким супергероем и совершенно перестает ощущать себя в чем то ограниченном. Самая глобальная, с одной стороны, неудача, с другой стороны, эта неудача помогла нам выйти на существенно новый уровень в нашем бизнесе это опыт привлечения венчурных инвестиций от российского получастного полугосударственного фонда. Инвестиции составили там, около трех миллионов рублей. Спустя год работы мы просто взвыли от того, что невозможно было абсолютно как-то развиваться вследствие постоянной отчетности. В первый год на развитие, на масштабировании, до момента, когда у нас появился собственно, третий наш партнер, бизнес-ангел, мы выкупили долю у венчурного фонда, и с тех пор мы выросли практически уже в 12 раз и по объемам а, продукции, и, собственно, по финансовой части. А за 2017 год мы изготовили больше 250 протезов а, для детей и для взрослых а, в 8 странах мира, то есть это не только Россия. Оборот, соответственно, у нас составил там около 30 миллионов рублей, это чистая выручка с реализацией протезов. В этом году а, мы планируем а, изготовить уже более 600 протезов и детских простых, и роботизированных а, взрослых более дорогих. Планируем оборот составит порядка 65-70 миллионов рублей. Меня зовут Анна. У меня МС-проект, он глобальный. У нас собственные студии эффективных крутых тренировок. У нас франчайзинговая сеть. И у нас импорт этого оборудования из Европы. Началось все с того, что я пришла сама попробовала эту историю. Я была очень большим скептиком, вообще не верила, занималась в секте, пыталась похудеть по системе секты. Это было достаточно тяжело, достаточно травмоопасно. Плюс требовало большого количества времени. И у меня был маленький грудной ребенок, и, соответственно, время с ребенком особо не позволяло тратить его вот как-то так на дорогу, еще куда. -то. Плюс в обычный фитнес, в принципе, с маленькими детьми до трех лет ты войти не можешь. И меня подружка скинула, говорит, вот есть такая история, давай попробуем. Я говорю, да ну, за 20 минут невозможно, нереально, это вся какая-то странная история Пришла, потренировалась, минут через 5 я подумала, что, что какой-то анреал, прям группа подготовки спецназа И тренировка закончилась, я довольна, уехала, думаю, ну, что-то фигня какая-то На следующий день все начало болеть я подумала, что это крутая тема, начала тренироваться сама. Начала смотреть, где купить это оборудование, что сделать. И поставила свой салон красоты. Сначала в комнату буквально 10 квадратных метров. Сделали предпродажу, пока отъехал тренажер. И за первый месяц мы получили чистыми в районе 300 тысяч. То есть с 12 квадратных метров, ничего не вкладывая там с аренды тренажеров 50, мы получили X5. Посмотрев на всю эту модель, я поняла, что нужно дальше развивать этот рынок. Провал, наверное, основной это персонал. Не всегда удается найти квалифицированных тренеров, которые не только умеют тренировать, но и умеют общаться. Наверное, самый большой провал был, мы первую студию открывали, она была другим брендом. На момент тестирования услуги, то есть выручка пошла, но пошел не тот уровень клиентов, который хотелось для развития для масштабирования. И мы делали полную переупаковку, то есть мы из одного бренда сделали бренд New Fit. Для этого я, естественно, я привлекала партнеров. И привлечение партнеров тоже оказалось не всегда позитивным. То есть из четырех партнеров, которые изначально вошли в этот проект по ребрендингу в первой студии, кто-то сделал свою студию на этом успокоился, вышел из проекта. Кто-то сказал, я буду работать, в итоге ты там присылаешь ему какую-то... Пол задачи распределяешь, месяц проходит, задача не выполнена, и ты начинаешь это опять забирать на себя. То есть, вот основные провалы бизнеса, наверное, это вот именно люди. То есть, не, может быть, не всегда правильное умение э, подобрать нужного тебе человека, чтобы... Ну, все было гладко, да, чтобы были отстроены бизнес-процессы. С каждой студии в месяц в среднем выходит 350-400 чистыми при правильном управлении. Мы уходим сейчас в разработку собственного оборудования. Масштабирование, во-первых, сети. И точка масштабирования — это создание собственного производства костюмов здесь, на, на территории России. То есть эта история, она настолько эффективна для клиента, что если человек не будет иметь какой-то привязки да, непосредственно к локации, может просто одеть этот тоненький костюм, поставить себе генератор, взять свой телефон и пойти куда угодно. Пойти бегать, пойти ворд-класс, пойти не знаю, покататься на яхте в кругосветку, при этом оставаясь всегда в крутой физической форме.